здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака стрельца вы экспрессивны полны энтузиазма вас легко вдохновить воодушевить на совершение каких-либо действий вы также способны заряжать идеями других людей Склонны распространять идеи, любите движение, праздник, развитие, активное социальное взаимодействие, путешествие, пропаганду знаний. Стрельцы стремятся в любой ситуации чувствовать свой авторитет, значимость. Поэтому вам импонирует, когда спрашивают вашего совета. Проявляют независимость в образе жизни и мыслей. Стрельцам нравится путешествовать и познавать мир. Поэтому закрытие границ вы переносите тяжелее всего. Предприимчивы, хороши как агитаторы, распространители идей. Управляет знаком Стрельца Юпитер, планета большого счастья. Правда, весь 2020 год Юпитер в козероге, в статусе своего падения. И это еще одно указание на то, что 2020 год для Стрельцов оказался очень сложным. Хотя ноябрь в целом относительно спокойный, не считая последних дней ноября, когда в противоположном знаке, в Близнецах, произойдет лунное затмение 30 ноября. Но стрельцы ощутят его не меньше, чем представители знака Близнецов. В целом в течение месяца в ноябре укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации, а также умственная подвижность. Вы отложите в сторону собственные трудности и будете жизнерадостнее на все реагировать. Также сможете действовать решительнее или нетерпеливее, а может быть даже агрессивнее. Легче будет преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться динамизмом. Появляется смелость взять наконец-то инициативу в свои руки, чтобы наконец завоевать расположение давно желанного партнера. В партнерстве и в браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влияния на другого человека. Вам необходимо попытаться найти нейтральную позицию, иначе благоприятные перспективы могут быть испорчены. Стремление к деятельности позволит вам энергично взяться за дело, вырваться вперед. Благодаря собственному опыту, и вы сможете действовать экспансивно. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки в течение этого месяца, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Это благоприятный период для бизнеса, начало новых проектов, особенно после 14 ноября. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости, доставит вам удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи. Вы сможете ясно увидеть перспективы. Ноябрь подходит для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры. Вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования совещаний, ответственных выступлений. В ноябре возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Это сопровождается подъемом духа, ощущением бодрости и физической силы. Поэтому не исключено, что столкнувшись с сопротивлением, Вашим действиям вы испытаете повышенную нервозность, желание вступить в конфликт. Сброс напряжения можно сделать, занявшись спортом или активным отдыхом, особенно в конце месяца. Период благоприятен для любовных отношений. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания но только если уверены в своих чувствах 21 ноября транзитное солнце входит в ваш знак венера входит в знак скорпиона и распадается гармоничный аспект с вашим солнцем но это не мешает вам положительно чувствовать себя во взаимоотношениях 3 декада месяца для отдыха и развлечений подходит больше, чем для бизнеса и деловой сферы. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнерадостность, что существенно поможет при необходимости решения дел, а также каких-то неотложных совещаний. Благоприятное время для начала новых проектов, реализации творческих своих замыслов, открытия предприятий а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на весь последующий год. Возросшие сердечность, дружелюбие и энергичность помогут уладить конфликты в семье и нейтрализовать собственные проявления эгоизма и амбициозности. Особенно в любовных и партнерских взаимоотношениях. Вы получите удовольствие от романтических встреч, от развлечений и каких-то общественных мероприятий. Или может быть онлайн встреч. Несмотря на то, что вы ощутите влияние лунного затмения 30 ноября очень сильно, вы все равно ощущаете себя счастливым и оптимистически настроены на будущее. В этот период общение с детьми очень конструктивно, Удается привить им истинные жизненные ценности. Нужно внимательнее относиться к тому, как вы контактируете с людьми, выполняете ли вы свои обещания, завершаете ли вы начатые ранее дела. Необходимо следить за речью, избегать лишней болтовни, сплетен, слухов, непроверенной информации. Последняя неделя ноября сложная для вас. А в остальные периоды Вселенная будет преподносить вам множество приятных сюрпризов. Состояние здоровья значительно улучшится. Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив жизненных сил. Ноябрь благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств вас тянет к романтическим партнерам, и вы получаете знаки внимания от них. Однако это может внести разлад в существующие давние взаимоотношения. В этот период возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Но помните, что любовные приключения и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами может привести к неприятным последствиям. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого периода. Вновь поверьте в себя и в ценность семейных взаимоотношений. Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях. Ответьте честно сами себе на вопросы. Являетесь ли вы тем человеком каким хотели бы быть добились ли вы счастья успеха и процветания хотя бы по собственным меркам может вы слишком низко установили планку или слишком высоко или же вы пытаетесь втиснуть в свою жизнь в чересчур жесткие рамки у вас появляется возможность обрести равновесие, если оно было утеряно в прошлом. Кроме того, в этот период следует наслаждаться праздником жизни, привязанностью друзей, любовью родных и близких. Венера, планета любви, комфорта, взаимоотношений, двигаясь по Скорпиону, приносит определенные сложности в личные взаимоотношения. Но при разумном подходе к этим вопросам вы сможете произвести полезные трансформации во взаимоотношениях. В целом, ноябрь – благоприятный период для планирования беременности, перехода отношений на более серьезный уровень. 30 ноября – лунное затмение, открывает коридор затмений, и у вас есть прекрасная возможность произвести конструктивные преобразования в своей жизни. Подробнее об этом я расскажу в видео, которое выйдет на моем канале в начале ноября. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.